Здравствуйте, друзья! И в этом видео я вам расскажу про EasyBiz, про его возможности. Также вам покажу формулу заработка 1 миллиона долларов. Будьте внимательны в первую очередь, потому что здесь будут говорить цифры. А цифры всегда говорят правду. Первое в начале, что хочу отметить, что система EasyBiz, компания EasyBiz, она полностью трансформируется в блокчейн. В 2018 году в марте было официальное открытие компании. В мае этого года, сейчас уже законч, завершилась разработка блокчейн-платформы, начались тесты и до э, декабря 2018 года, это дедлайн, завершится период тестов и 2019 год компания переходит на платформе блокчейн, как единственная и первая компания сетевая компания, в том числе на блокчейн-платформе. И абсолютно все вопросы, касающиеся надежности компании, сразу отпадают, потому что оно становится как очередным биткоином. Полностью суверенная, децентрализованная система, которая уже не зависит ни от кого. Нет владельца, который может это остановить. Это уже становится платформой каждого, как биткоин. И вы можете смело строить свою перспективу, свою, свою сетевую команду на этой платформе и не беспокоиться ни о чем, никто не может вас заблокировать, терминировать, вы полностью свободный предприниматель. Если вкратце о маркетинг плане, то сегодня на рынке есть несколько планов, по которым работают сетевые компании, это линейный маркетинг, это матричный маркетинг, это дельта, более совершенствующиеся модель матрицы и бинарная система. Компания изи все это взяла в одно и создала свою, свою маркетинговую систему. Почему так сделала? По той причине, что каждый маркетинг имеет свои недостатки. Как и преимущества, так и недостатки. Но когда это все работает в одном, каждый недостаток покрывается преимуществом очередного маркетинга. И партнер всегда получает максимум прибыли от системы. И к нему добавили стопроцентную выплату от товарооборота в сети. Как это возможно? По следующим причинам. Учредители себя поставили наверху этой команды, команды из и они получают доход от сети. Уже нет компании, и к этому способствовала вторая причина, что система переходит в блокчейн. Оно становится суверенной, децентрализованной. И здесь, как так, так таково, компания уже не остается. То есть остается только команда, коллектив, сообщество. И поэтому сообществе дано 100%. Экономически с этим справляется, потому что продукт компании он digital. То есть электронный продукт, и поэтому и... Учредители с этим, с финансовой точки зрения, исправляются. 30-70% распределяется между Unilevel и Метриксом, то есть 100% идет в таком раскладе. В Дельте идет очередное распределение с вытекающих повторных товарооборотов, которые идет с Метриксов в Дельта, 15-20-65%. И на Бинар дается с меньшей ветки 15%, это очень хороший прибыль. Онлайн-порталы обучения компании оно есть для всех партнеров с каждого уровня доступа. Самый высокий уровень доступа это VIP, где открываются абсолютно все обучения. Здесь преподается сетевой маркетинг, интернет-маркетинг, психология, финансовая грамотность, лингвистика. О компании есть достаточная информация, можете посмотреть. Личная продуктивность, криптоэкономика. Недавно добавился еще детское образование, спорт образование, добавляйте дополнительные тематики. И задача компании стать самым большим онлайн-порталом плюс децентрализованным в мире в ближайшие два года. Торговая площадка Easy Busy Shop она сейчас готовится. В 2019 году мы как раз будем иметь еще Достаточно много продуктов от компании. И это все будет идти в товарооборот. Чтобы увеличить прибыль своих сотрудников. Я расскажу о нескольких продуктах, которые компания уже вот-вот уже готова. Оно в июле дается всем своим партнерам. Последние этапы теста проходят. Замечательный продукт виртуальный спонсор. Это ваш онлайн-помощник по построению эффективности отдела продаж сетевого маркетинга. Есть люди, которые хотят сетевого маркетинга развиваться, но не знают как. Виртуальный спонсор – это ваш и наставник, и помощник, и поддерживает вас, и ваш ежедневник одновременно. То есть с виртуальным спонсором вы дойдете с обычного партнера до лидера многотысячной структуры. Он собирает контакты, напоминает о встречах, следит за выполнениями, мотивирует вас к действиям. Он даже вам говорит, что говорить и как говорить. Вот. Следующий продукт это криптоноид. Это аналитика, которая изменит всю вашу жизнь. Это робот, который торгует на бирже вместо вас и зарабатывает вам деньги. Все сигналы по криптовалютам в одной площадке. Их там более 60. Бот для автоматической торговли во многих биржах. Более 100. И также рейтинг аналитиков. Стартует система в 2018 году для партнеров. Для компании она уже застартанула. Сейчас идет постоянные тесты. И по тестам есть аналитика, которая нам предоставляется. Могу несколько из них вам продемонстрировать. Я уже сказал, что более 60 каналов. Первый канал с 3 января по 16 марта протестировали. Один биткоин завели. И 2,5 месяца робот торговал. Через, по истечении срока один биткоин стал 3.74 биткоина, то есть прибыль 374%. процента. Здесь в графике видно, где он плюс пошел, где он минус пошел. Почему минусу маленький? Потому что здесь срабатывает стоп-лоссы. То есть если видят, что эта позиция неудачная, система продает в минус, в маленький минус и выходит в новую позицию. И там он покрывает и плюс еще сверху зарабатывает. Это логика к самого робота. И это правильная логика. Вот. Статистика по второму каналу. Также один биткоин дал 4.14 биткоинов. То есть, за, с 1 февраля по 16 марта за полтора месяца 414%. И VIP канал дал за месяц 963%. Замечательный результат. Когда такое видят, есть на рынке несколько роботов, которые Компании продают разные роботы. И данный робот, он самый лучший среди них. Наподобие того, что вокруг вас есть много машин. И по большому счету на них можно ехать. Но вопрос, как комфортно, как далеко и как надежно. Представьте, что криптоноид это самая лучшая машина. Это как Феррари. Потому что на него идет очень сильная... Над ним работают большие профессионалы. И его тестируют именно максимум для того, чтобы не было никаких ошибок, чтобы, потому что фактически изи-бизи этот робот дает для своего сообщества. Это как отец что-то купил для своей семьи. Конечно, выбирается самое лучшее. Если посмотреть среднюю такую аналитику с учетом, не 100 процентов в месяц и 200-300 процентов в месяц, а 10 процентов, 15, 20 и 50 процентов в месяц. Обратите внимание, на криптоноид вы дадите 0,1 биткоинов, можете завести, можете меньше, это ваш выбор. Ну, возьмем там в среднем 1000 долларов. Первый месяц он вам дал 0,11 биткоина Второй месяц с этой суммы вам дал 0,121, то есть сложный процент, да, понимаете. За год X3, за... По 15% в месяц за год X5, в месяц 20% прибыли за год X9, в месяц 50% прибыли за год 128. То есть ваш 0,1 биткоин становится 12,8 биткоинов Вот такой результат. Итак, вот это все, что я вам рассказал. Система блокчейна, портал обучения, образование, робот. Виртуальный спонсор, 4 маркетинга в едином, вся эта аналитика вам дается вместе с VIP-пакетом. VIP-пакет стоит 0,0827 долларов. Если вам сложно и накладно это покупать, то я вам предоставляю возможность, как это делать поэтапно. Обратите внимание, вот ваш VIP-пакет, к чему вам нужно прийти. Первый, вы можете за сумму 21 долларов купить Matrix и линейку 1 первую линейку посмотрите матрицу и первую линейку это вам начнет приносить прибыль потому что два человека которые вы подпишете по линейке вы заработаете 30 процентов с каждого по 0007 btg и эти люди приходят в вашу матрицу и вашу матрицу могут заполнять еще свыше в сверху приходящие люди от вашего спонсора и также приглашенные ваших людей и в вашей матрице она трехуровневая. Каждая матрица трехуровневая. В первой матрице с третьего уровня называется это финансовый ряд. С финансового ряда с каждой регистрации вы получаете 0,2014. Получается с M1 вы зарабатываете 112 долларов. Только как матричный доход. И плюс к этому линейка. Система автоматично у вас будет вычитывать деньги, но я вам рекомендую первым же шагом, как только вы заработали деньги, сразу купить бинар. Или же вы можете бинар купить одновременно, потому что сумма небольшая, это 0.01 биткоина. То есть рекомендую вам зайти в бизнес не с 21 долларом, а с 121 долларом. Сумма небольшая. Фактически вы займете бинар, в первую очередь по той причине, что бинар он дает больше, Вначале он дает так же, как матрица, но в будущем он дает 10 раз больше, чем матричная система, потому что это бинар, и весь маркетинг он сводится в результате к бинару. И второе, чем раньше вы займете место в бинаре, тем выгоднее вы станете. Например, у меня несколько таких случаев в команде, когда сотрудница моя зашла в бинар по моему насто... Насто... настоянию, и э, пришла работать обратно через месяц. А когда через месяц пришла, она видит в бинаре, у нее в одной ветке там человек 40 собрался. То есть, понимаете? То есть 40 лидеров с разных стран пришли в ее структуру. Поэтому выгодно заходить и занимать в бинаре место заранее. Это важная позиция. А дальше вы можете доходами заходить в M2, L2. Общая сумма составляет 0,0042 биткоина, то есть 42 доллара. И тут есть одна фишка. Допускаем, вы заработали на матрице 1 и на линейке 1. Система автоматически часть вашего дохода перенаправит на покупку М2 и l 2 Это от вас не зависит. Система автоматически сделает это. Вы не можете на это повлиять. Пока система этого не сделала, как только вы видите, что у вас доход или сумма, или ваши свои собственные деньги. Если у вас есть возможность купить М2, то вы его сразу покупаете. Потому что вы предоставляете сами себе возможность, новую территорию для дохода. Пока у вас нет М2, люди, которые приходят на М2, они переходят мимо вас. Но когда у вас есть М2, туда могут прийти люди. И плюс вы можете как я сказал, с прибыли, с дохода, купить М2. И те суммы, которые должны перечислиться на автоматической покупку, они придут к вам. От изменения места слагаемых сумма не меняется. То есть, А плюс Б равен С. Вы можете А взять себе, Б автоматично пойдет на покупку этих позиций. Или можете А сами купить, а б автоматично уже пойдет на ваш кошелек, а не на открытие этих новых позиций, потому что они уже открыты будут вами. Понятна логика, надеюсь. <coughs> За ним следует M3 и L3, они открываются одновременно, их сумма общая составляет 0,0084. За ним следует 4, M, 4 матрица и 4 линейка. Сумма их общая составляет 0,0168. За ним следует D1 и 5 линейка, дельта 1 и 5 линейка, их сумма составляет 0,01, то есть получает 0,0212. То есть Delta1 0,01, линейка 5 0,0112. И последняя это дельта 2 стоимость его 0,02. Вот это и есть VIP-пакет. Вы можете сразу купить, везде иметь вот свои позиции и на самом деле быть в плюсе, в преимуществе, потому что в таком случае ваши спонсоры даже могут прийти в вашу структуру. Бинар это обязательно, это второй шаг сразу же после того, как вы вошли на Basic пакет, на M1, на L1. Первое, что вам нужно делать, по максимуму возможности находить, заходить в бинар. Это очень важно. Бинар позиции занимается один раз. Пока вы ждете бинар... Пришли 10 человек, вы пришли под ними. А вы зашли в бинар, эти 10 человек пришли в вашу команду. Когда у вас есть VIP-пакет, у вас есть торговый бот, у вас есть виртуальный спонсор, у вас есть другие возможности, это самая хорошая позиция, к нему можно прийти и поэтапно! Как вас это устраивает? Я тут еще посчитал для вас вот такой результат. Вы вип-пакет и у вас два приглашенных, 4, 8, 16, 32. Вот ваша структура. При такой структуре, с учетом каждый из вас vip пакет ваш доход составляет суммарно 0,88 биткоинов. То есть чуть меньше одного биткоина. Чуть меньше одного биткоина. И вы можете уже смело 0,5 биткоинов. За 12 месяцев с учетом 50%, хотя тесты показывают больше, сделать 64 биткоина. Если даже половина, то через год, разменяв этих, вы получаете свой миллион долларов. Вот вам формула 1 миллиона долларов. Возможно, трудно вериться, но тут цифры говорят. Просто остается их постепенно реализовать, воплощать в жизнь. Все очень просто. Завтра это результат наших сегодняшних решений. Поэтому от вашего сегодняшнего решения зависит завтрашний у вас результат. Покупайте VIP-пакет. Окей, отлично. Не можете? Вы можете начать этот бизнес даже с 21 доллара. Заходите в бинар по возможности быстрее, у вас все произойдет. Желаю успехов.